Обычно мои видео очень серьезные и на очень серьезные темы, но у меня здесь на канале есть плейлист «Шутки, анекдоты», и вот я хочу рассказать такую одну шутку, которая мне очень понравилась в работе с моей клиенткой работаю с помощью тела, потому что тело нам не врет. И тогда мои встрявшие эмоции, встрявшие какие-то переживания можем оттуда достать в виде различных образов, нам не мешающих. Достаточно нейтрально. И вот мы, работая с ней, что-то вытащили. И я ее спрашиваю, а что это такое? Она говорит, вы знаете, что-то такое желтый, как лимон. Я говорю, а что еще можно добавить? И она так внимательно смотрит, потом улыбается, подмигивает мне и говорит, соли и текилу. Вы знаете, я желаю вам, чтобы вы каждый раз знали, что веселого интересного можно сделать в жизни, даже тогда, когда даже всем кажется, что все плохо, может быть, даже вам. Иногда можно к лимону добавить соли и текила и поднять не только себе, но и психологу настроение.